Так, привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня без танцев в самом начале, но ну, потому что уже начинаются серьезные дела. Если вчера я уже смирился с убытком, то сейчас у меня появилась хоть какая-то вероятность того, что я могу восстановить свой баланс. И давайте расскажу, как я это вообще собираюсь сделать, получится это или нет, посмотрим все вот с вами в этих видеороликах и по этой сделке. Как вы помните, изначально я стоял вообще в шорт. По данной монете заходил в шорт в этом месте. В этом месте я вышел, перезашел на мелкий объем. Здесь я усреднился, средняя цена была здесь. Здесь я не выдержал вот такого вот колебания долгого. Поверил в пробой, пробой не было. И, собственно, вот пересидел вот такой вот огромнейший минус. И здесь я вчера уже зафиксировал свою сделку в минус 26 тысяч долларов. Вот так вот, все-таки пришлось смириться с этим убытком. Убыток для меня на самом деле огромнейший, это, ну сразу можете посчитать, это несколько возможно машин, если это машина низкого класса, это вообще можно просто целый парк машин купить если это квартира в каком-либо небольшом городе, это даже две квартиры лично в том городе, который около моей деревни, можно прям две квартиры купить, если в моей деревне это прям можно домов 20, наверное, купить, короче, это просто огромнейший колоссальный убыток, который я э, смирился и принял почему я принял этот убыток? давайте разбираться, как вы помните, из прошлых видеороликов у меня была ликвидация на 1,55, то есть по факту, у меня бы просто ликвидировало вот в этом вот месте, здесь была моя ликвидация по сечению каких-то я не знаю факторов как вам сказать здесь цена вчера упала до да? Но не зацепила мою ликвидацию Вот была ликвидация, да И по факту цена нападала, чтобы вы понимали Вот я как самый обычный хомяк Залетел тут на хаях, ну знаете, это не такая Я бы не сказал, что это хомячая сделка Потому что э, хомячая сделка Она бы была в том случае, если бы я увидел Рост, да, и такой, ну вот я хочу Опять же на продолжение роста зайти Потому что, вот знаете, монету какую-то пампят Все хомяки собирают свои деньги И несут свои деньги в монету, а как обычно бывает Монету запампили, набрали хомяков Монету задампили, все слили в самом низу либо там начинают усредняться а ее просто начинают дальше там такое тоже бывает ликвидация как я вам сказал была у меня 155 это было довольно таки близко я смотрю у нас краткосрочный тренд мы уже вышли за трендовую линию я понимаю дальше эту цену ничего не держит это у нас и x опять же если мы обратимся с вами к Телеграм-каналу и сразу, ребят, хочу вам сказать Огромнейшее спасибо за вашу поддержку Я никогда в своей жизни не видел столько поддержки Я даже на последних стримах Как-то потерял веру, что ли, в людей Я видел какую-то агрессивность Опять же, с последними событиями В мире было много агрессии Очень много агрессии, люди друг на друга Просто гнали, а тут я вижу в комментариях Просто тьму положительных комментариев Ребят, огромное вам спасибо Просто я вам очень сильно благодарен Это не то, что, знаете, там меня поддерживать Нет, я просто, ну, появилась какая-то вера в людей, появилась вера в доброту, то, что все-таки Осталась вот та часть людей, и все-таки эта часть присутствует на моем канале, это очень приятно. Нас уже 20 тысяч, огромное вам спасибо, вообще все актуалку по сделке, я вот пишу в телеграм-канале, сделал вчера опрос, типа переворачиваю позицию и захожу на останки в шорт, либо не захожу. И вообще, короче, как вы помните, у меня там было уже почти минус 100%, было маржи там на 27 и минус 27 тысяч долларов здесь горело, я даже не помню, возможно даже больше. Но потом, опять же, я беру такой раздел «Активы», захожу и вижу то, что у меня по марже, вот баланс маржи, 11 тысяч долларов. То есть я понимаю, если я могу закрыть сделку, у меня на балансе будет 11 тысяч. Я понимаю, блин, возможно... Это сам, грубо говоря, сам бог как бы дает такой вот сигнал, типа, ну, Максон, надо выйти. 11 тысяч все-таки тоже деньги. И даже если сейчас закрыть позицию, останется там 16 тысяч долларов на балансе, но ну, это уже деньги, да? Но я хочу все-таки попробовать, мало ли получится восстановить, мало ли будет такая возможность. Но давайте вам объясню сейчас свою логику, как я вообще действую. Так, как вы помните, на листе было ICO, Table X. Вот я здесь даже публиковал цена на первой опции была э, 0.1 на второй опции 0.15 на первой опции у нас были анлоки с 19 ноября в течение 3 месяца да на второй опции как я помню в течение э, 6 месяцев ну там уже не важно первая либо вторая не так важно главное понять вот впереди конечно локи на 3 6 месяцев то есть получается то что каждый месяц у нас разлачивают эти монеты и эти монеты могут просто сливать по рынку на данный момент эта монета дает больше 10 иксов даже вот в моменте 20 иксов давала это просто реально огромные прибыли и многие возможно сейчас будут эти монеты сливать 19 числа у нас 19 число уже близко сегодня у меня 15 число и по факту через четыре дня э, будут э, разлачивать монеты на коин и возможно это опять же как вам сказать, люди будут скидывать эти монеты. Я вообще по графику посмотрел на 19 число, что у нас происходило. Вот могу вам ради примера привести. Вот у нас, опять же, смотрите, 12 число. И тут небольшой такой вот препампик, да, перед сами, самими разлоками, и потом начинается вот такой вот слив. То есть получается 19 февраля, и вот монета только падает с 19 февраля, когда у нас были разлоки. Возможно, я могу сейчас ошибаться, возможно не в эти даты разлачивать, но судя по той информации, которую я глянул, это, это так. И дальше, смотрите, у нас, опять же, перед этим самым происходит небольшой такой пампик, набирают новых людей. Этот сейчас, я уже так думаю, ну, в теории, да, я могу считать, то, что тут были такие э, ложные выходы. Я уже надеялся, то, что вот этот вот уровень отработает. Но сейчас, как вы видите, мы уходим ниже этих всех уровней, которые у нас и были, и поддержкой, сейчас они стали сопротивлением. Поэтому вполне вероятно, и мы даже ушли вот за эту вот наклонку, которая была, сейчас она просто может быть как ретестна. И вполне, если мы дойдем до 1,1, сейчас, конечно, я вас не призываю вообще за мной повторять, ни в коем случае, это будет 31 тысяча долларов. 31 плюс маржа, это, ребят, я отобью все свои деньги. Будет ли такое? Я не знаю. Хотелось бы мне, чтобы такое было? Конечно бы хотелось. Но я не знаю, я вас буду держать вообще не в курсе по данной ситуации. Что-то тут рассказать вам больше, я даже не знаю, можно ли что-то рассказать Вот по ему тейблу, что у нас было на окон листе И вот видите с 19 октября Опять же написано с октября, но я глянул, все графики начинаются с 19 ноября Поэтому вероятнее всего было с 19 числа Поэтому вероятнее всего эти люди, понятно, уже все разлочились Я не знаю, сливали они монеты, не сливали Но они же видят все то, что график падает Поэтому будут сливать, наверное, по более приятным ценам и эти монеты у нас тоже вот потиху разлачиваются. То есть на данный момент это 10 иксов. Вполне вероятно, чтобы вы сейчас поняли, многие монеты вот с листа вот так вот вкатывают. Они да, выходят на иксах, но все равно вкатывают. Плюс здесь у нас сейчас есть такой вот краткосрочный тренд. И, конечно, будет хреново. Знаете, это просто будет вот сама судьба. Потому что здесь я захожу в шорт, здесь я усредняюсь. Знаете, вот, вот тут вот зайти, казалось бы, 1% надо забрать. Но нет, цена улетает на 20% усредняюсь, тут я не дожидаюсь буквально там полдня, переворачиваюсь и тянул убыток на 20 тысяч долларов. Возможно, сама судьба мне там сейчас дает второе какое-то дыхание. Я, конечно, говорю, мог бы оставить эту сделку, но если бы я оставил ее, да, я бы просто проснулся с ликвидацией. То есть это надо понимать. А по факту сейчас появился хоть какой-то шанс. Будет ли такое падение? Я не знаю. Верю ли я в это? Стараюсь верить, но сейчас хоть Какие-то появляются шансы, какая-то хоть надежда. В целом по сделке уже плюс 4000 долларов. Можно закрыть, можно закрыть, останется 16. Ну не знаю, я наверное попробую потянуть, постараюсь. Получится это, я не знаю. Тут следующий уровень, это 1.48, там стопы. И тут стопы. Если уйдем ниже, ну это уже можно было бы выдохнуть. Плюс, есть так уже, знаете, глянуть технический да тут допустим уровень сопротивления так вот здесь мы с вами рассматривали был у нас треугольник вот видите тот самый треугольник вот потенциал треугольника вот здесь у нас была коробка так скажем накопления или распределение фазы я не знаю вероятнее всего тут распределение после чего мы просто идем на этот вот уровень да и получается памп и дамп. не знаю Понятно я объяснил, непонятно, но пока, пока все смотрится более-менее неплохо. Появилось хоть какое-то такое настроение, что может быть все будет нормально. Возможно я наивенный сейчас так не будет. Но то, что я уже зафиксировал минус 26 тысяч долларов, это уже факт. Минус 26, тут минус 2, то есть по факту суммарно где-то 29 тысяч долларов я уже зафиксировал убытком. Вот ребята. Всем большое спасибо за просмотр, оставляйте свою активность в комментариях, проявляйте лайки, вот это вот все. Чем больше активности, тем лучше. Если хотите поддержать, просто подпишитесь на канал и оставьте любую активность. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем мира и всем пока.